В Казанском федеральном университете подвели итоги и наградили победителей студента года 2021. Давыдов, Денис, Институт международных отношений. Несмолкаемые аплодисменты. Поздравляем победителей и всего самого лучшего. В Казанском федеральном университете реализуется проект по цифровизации музейных коллекций. Какие экспонаты появятся в КФУ? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Мещерякова. На площадке КСК КФУ Уникс прошло традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов главного конкурса среди обучающихся. Студент года Казанского федерального университета 2021 года. Подробнее в нашем сюжете.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 В Казанской ратуше состоялся традиционный бал, ежегодно проводимый лицеем имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Нынешний бал был посвящен Году родных языков и народного единства в республике Татарстан. Приобщиться к высокому, станцевать вальс, прочитать стихи сегодня пришли все учащиеся лицея без исключения. На площадке КСК КФУ Уник состоялось традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов главного конкурса среди учащихся ⁇ Студент года Казанского федерального университета ⁇ В одной из номинаций победила корреспондент службы новостей телеканала Универ ТВ Надежда Мещерякова. Смотрим. Ежегодно конкурс ⁇ Студент года КФУ ⁇ становится кузницей громких имен и событий в истории университета.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 Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В общежитии Казанского федерального университета по адресу Гвардейская, 32, был проведен ремонт в рамках инициативы творческих студентов из Института дизайна и пространственных искусств. Подробности далее. Оформляя то или иное пространство, ты вкладываешь сюда частичку любви, частичку теплоты.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 На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях или на сайте телеканала. До новых встреч!